Незаметно так, как проходит эта жизнь, незаметно так нет за днем как ни крутись, И мелькают дни, и мелькают выгоды, и, и уходят так, да, как с вокзала поиска Ну а я все жду. жду, вот кто-то вдруг идет Может не всего Нужен лишь один звонок Или помолчит Ну а я чего-то жду вот сейчас Вдруг мне скажет, я приду И... Не пришел опять никто Телефон молчит Слышу только стук часов И подзвук часов Жизнь проходит день за днем Может все же мы Не по тем часам живем Но надежда все же Оставляет жизни шанс Может встречу я Может встречу вас друзья И не важно где Аж проходит жизнь жизни путь Может все же